Здравствуйте! Сегодня мы с вами попробуем посеять семена орхидеи, фаленопсис над паром. Для этого нам понадобится перекись водорода, готовая питательная среда, дважды простерилизованная семена, шприц, перчатки, обработанная хлорной, хлоркой поверхность и также пароварка. Итак, приступим. Семена заливаем перекисью водорода. Набираем в шприц семена с перекисью водорода. И приступаем к пассивному вода закипела скрываем баночку и буквально несколько капель наших семян быстро закрываем сразу же провожу под крышкой хлорирующим средством до дезинфекции потом стык баночки и крышки заклею скотчем чтобы не было доступа воздуха посев проведен вот хотелось бы в этом видео сказать от тех выводах, которые я сделал с предыдущего посева. Во-первых, при наливании среды питательной среды в емкость следите за тем, чтобы ваша питательная среда была строго на дне и не попала на боковые стеночки, потому что в этих местах как раз начинает развиваться плесень. Очень тщательно дезинфицируйте все инструменты и семена. Через неделю у меня в половине баночек появилась, первого посева появилась плесень. Вот Сейте семена, семян немного, потому что у меня в одной баночке получилось буквально семечко на семечке. Часть из них... Прорастет, я надеюсь, часть будет пропадать. Это будет способствовать гниению других семян. Ну вот, пока такие выводы. Ставим посевы свои на светлое, теплое, ну свыше 20 градусов, от 20 до 28 градусов место. Если день уже укорачивается, меньше 12 часов становится, поэтому надо делать подсветку, чтобы день, свет был не менее 12 часов в сутки. Удачи! Попробуйте и вы. До свидания!